О, отлично! Заработало. Так, посмотрим. А всем ли меня слышно? То у меня тут новый сетап, непонятный пока по звуку. Но вроде картинка должна быть ничего. Так. Ага. Так, а напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня сейчас, видно и тому подобное, или что-то не очень. Может быть, не, вот так вроде нормально. Так, а вот сразу вопрос первый, пока что еще никто не подключился, сразу отвечу. Так, привет, расскажи про шаг, планируешь ли пройти что-то типа стажировки в Яндексе после окончания, чтобы получить разработку email на практике? Отлично. Звук и видео отлично. Супер. Так, а, прошат. А, да, и почему видео поменьше сейчас стал снимать, потому что я такие учусь и страдаю. Вон там мой ноутбук, он здесь, здесь получается, лежит. Только что писал питон и делал а, домашку по машинному обучению. Но, в принципе, движется все неплохо. А, правда, в этом семестре времени поменьше, но все-таки вроде как три курса я закрываю. Я надеюсь, и получают от этого удовольствие определенное. Хочу ли я пойти на стажировку в Яндекс? Я думаю, что нет, просто потому что времени на нее не будет. Мне сейчас с флесом нужно много всего будет сделать. Мне важно было понять, предста получить представление о том, как можно использовать машины обучения, какие там есть а, приемы, скажем так, и технологии, чтобы потом это машина обучения используется уже в на пару с другими людьми, то есть мне не нужно все самому прям делать, мне нужно понимать, о чем можно сделать, чтобы потом договориться об этом. Вот это понимание у меня формируется. Писать это, сидеть в продакшене в Яндексе, наверное, это интересно, да, я бы сказал, что это точно интересно, но мне просто сейчас нужно другим вещам заниматься, и на это пока времени нет. Но в целом, мне кажется, круто, мне кажется, в Яндекс пойти постажироваться, наверное, прикольная штука. Так, о чем я хотел с вами сегодня поговорить? Ну, конечно, вопросы поотвечать, но кроме вопросов, мне есть еще кое-что, что хотел рассказать. Но что неудобно делать, там, потому что видео нужно монтировать, резать, выкладывать и все прочее. А говорить вот так гораздо проще. Хотел вам рассказать про три интересных вещи, которые я в этом месяце наблюдал и еще не рассказывал. Первое — это то, как я познакомился с Андреем Сибрантом и как мы с ним поговорили. Интервью вот, выложили где-то две недели назад. Второе — какой разговор у меня был с моей хорошей знакомой Лизой Лазерсон, которая сейчас активная такая феминистка, что она мне рассказала о феминизме. и Это сильно изменило мои взгляды. Ну, может быть, не то, что прям очень сильно, но на, на самом деле дало мне возможность на некоторые вещи по-другому смотреть. И третье — это то, что я ходил в субботу в эту на яндекс Дэйта дривен Яндекс.Такси.Дейта-дривен такси слет аналитиков, и что я там увидел с точки зрения того, какими аналитическими инструментами пользуются аналитики в IT-компаниях, и, соответственно, на что есть смысл ориентироваться нам в дальнейшем, если мы хотим развивать свои аналитические навыки, но ну, еще и инструментарий аналитик, скажем так. Вот эти три вещи я вам сейчас расскажу, а потом на вопросы отвечу. Ну и по ходу дела тоже на вопросы отвечу, кстати. Вот. А, так, вот, Артур написал про занятие спортом. Да, расскажу. Так вот, а, Себрант. Сибранд очень крутой мужик. Если кто-то еще не знает и кто-то не видел еще интервью с ним, обязательно посмотрите и обязательно подписывайтесь на его канал в э, Телеграме. У него еще есть и подкасты, которые случаются ну, где-то раз в месяц, наверное, и тоже очень стоящие. Э, он умеет агрегировать э, разные источники, э, англоязычные, русскоязычные, чего угодно, э, о технологиях, трендах развития будущего и прочих вещах, связанных с тем, что, вот куда движется наше общество, и потом пересказывать это четко, понятно и ярко. Благодаря нему, например, у меня сложилось какое-то представление о, о, о том, что локомотивом прогресса в будущем будет там вовсе не США, а Китай, например. И то, что взаимодействие, то, что машина не заменит человека, машина скорее дополнит человека во многом. Наверное, такие же клевые люди, как Андрей Себрандт. Их не так много можно назвать, но вот я подписан еще на одного человека, американца. Это Бенедикт Эванс. Это партнер в венчурном фонде, который также анализирует кучу всяких вещей вокруг себя и периодически пишет newsletters, письма в email. Newsletters очень крутые. Правда, на каждый newsletter, чтобы прочитать, о чем он там говорит, посмотреть первоисточники, переварить и запомнить... Уходит, я не знаю, там часа два, но это того стоит. Это чтение, которое реально помогает понять, а что происходит в мире, э, а не сидеть вот в нашей текущей скорлупке, там окружении текущего, э, по сторонам мало что видит. <coughs> вот я бы советовал подписаться на Себранта, я бы советовал подписаться на Бенедикт Эванс, я потом ссылку пришлю. Что интересного рассказал Сибрант, что не попало в кадр? В кадр не все попало, к сожалению, потому что первые где-то 15 минут разговора у нас потерялись. Звук очень плохо записался, и нам пришлось это все вырезать и похоронить. Но обсуждение было очень прикольное. Вот он как раз рассказывал о том, кого возьмут в будущее, так сказать. Я даже об этом там, в честь этого поменял аватарку в YouTube: кого возьмут в будущее. Очень интересный вопрос. И он говорил, что возьмут в будущее, если конкретно говорить, что там продукт-менеджеров проект менеджеров и предпринимателей, те, кто создают продукт, те, кто что-то драйвит вперед, драйвит вперед по сути экономику. И если более широко говорить, то возьмут людей, кто умеет адаптироваться. То есть мы вот думаем, что на самом деле много профессий возьмут сейчас и пропадут, потому что придут технологии, придут машины обучения и все заменят. Да, некоторые профессии пропадут, но новые появятся. Опять же, с этим машинным обучением нужно будет как-то взаимодействовать. Вот он отличный пример привел с дальнобойщиками. Казалось бы, вот, перевозки крупных грузов из одного города в другой по хайвеям автоматизировать гораздо легче, чем такси. Соответственно, все говорят, ну, наверное, дальнобойщиков заменят. Но не факт, потому что сейчас те же грузовики у дальнобойщиков находятся в лизинге. То есть это не грузовики отдельных крупных компаний в США, а это грузовики, которыми пользуются мелкие предприниматели, индивидуальные дальнобойщики. И, соответственно, банкам, которые лизинг дают эти э, машины, без разницы, какие машины в лизинг давать. Вот они и обычные машины дают, или вот они дают какие-то прокачанные с искусственным интеллектом, банку все равно. Но также все равно будет на самом деле и дальнобойщикам. Сейчас они сидят за баранкой и возят эти машины самостоятельно, а дальше они будут отвечать за деятельность этих машин, но сидеть, например, у себя дома и контролировать их удаленно по ноутбуку. Я сказал, что дальнобойщикам это не важно, это не важно тем, кто готов будет переучиться, от текущей необходимости сидеть за рулем и делать все самому до необходимости менеджить искусственный интеллект, который делает много сам, но при этом ты отвечаешь за безопасность, ты отвечаешь за все косяки, если что, то принимаешь экстренные решения. А кроме того, ты решаешь логистику, определяешь, с кем взаимодействовать, по какой цене и так далее. Дальнобойщики... Это лишь один из примеров индустрии, которая может как бы пострадать от искусственного интеллекта, а может и сильно измениться. И люди, которые готовы в ней меняться, могут очень здорово внедриться дальше в индустрию и продолжать работать, может быть, даже еще больше зарабатывать, чем раньше, а тратить меньше усилий. Дальнобойщики несколько далеки от нас пример, поскольку у нас все-таки большинство здесь аналитиков. Но на самом деле адаптивность, вот эта необходимость адаптироваться и умение создавать что-то новое на основе работы других, вот это как раз важная тема, которую нужно уметь реализовывать продукт менеджером и уметь реализовывать предпринимателям. Вот их как раз, по мнению Сибранта, возьмут в будущее. Про предпринимателя мы не очень много говорили, говорили про продукт-менеджеров. И вот он говорил, что... На самом деле, проект-менеджером можно вполне неплохо себе выучиться на курсах, на разных. Курсы, по-моему, есть э, и у школы менеджмента Яндекса, есть, курс, есть магистратура клевая в ШМ, вот, в которой мы снимали интервью на прошлой неделе, э, есть у вышки, есть куча заграничных программ и так далее. И вот Сибрант говорит как раз, что учишься вот этому навыку очень даже неплохо, продукт-менеджмент. Это не то, что какое-то такое непонятное, волшебное э, состояние человека, которое либо есть, либо нет. Запросто. продукт менеджмент можно обучиться. Потом, правда, нужно будет получить практику, и практику вот он советовал получать в небольших компаниях, потому что они с гораздо большей вероятностью возьмут человека неопытного, чем какая-нибудь крупная компания типа того же Яндекс или Гугла. А соответственно, когда опыт вы этот набрали, уже гораздо легче пойти работать в Яндекс, Гугл, куда угодно, а потом, может быть, перекочевать из проект-менеджеров в предпринимателей. В общем, bottom line моего общения с Себрантом, e что я вынес. В будущее возьмут адаптивных людей. Прежде всего, это продукт менеджеры и предприниматели, поскольку им необходимо быть адаптивными, иначе они э, теряют свою профессию и умирают. Но это касается вообще всех нас. Адаптивным быть можно сейчас очень несложно, лишь бы проявлялось внимание и проявлялось желание. Например, вот там, сколько всего можно заботать и изучить сейчас самостоятельно в интернете или на всяких курсах платных и бесплатных. Это просто кладезь огромной знаний. Берите и учитесь. Учиться будет нужно, так сказал Сибрант. Можно ли выучиться? Можно, много инструментов есть. Так, это значит про Сибрант. Про феминизм немножко расскажу. Хотя, не знаю, может быть, я не буду спойлерить, на самом деле. У нас интервью выйдет, наверное, в этом на этой неделе или на следующей. Да, наверное, не буду сильно много рассказывать. Или нет, или расскажи. Нет, бог с ним, ладно сейчас не буду ничего говорить, дождитесь, пожалуйста, пятницы или, может быть, выходных. Мы выложим, будет классно, обещаю, смотрите. Так, и что? И еще я хотел вам рассказать про Яндекс Такси. Uh, про Яндекс Такси uh, ходил на слет uh, аналитиков я в субботу, который устраивал Яндекс Такси. Там как раз, ну это видимо что-то типа рекрутингового ивента было, где Яндекс Такси, Яндекс еда хотели себе найти аналитиков, рассказывали текущие аналитики что они делают и предлагали там, ну как бы uh, так неявно звали uh, потенциальных аналитиков. Интересно, что они делают? Uh, на самом деле Делают они во всяком случае, тех... технологические компании. Вот, если брать тот же Яндекс, и там выступали еще ребята из Skyeng, они делают достаточно хитрые штуки. Например, Яндекс Такси силами одного аналитика full time и нескольким людей part time сделали фичу, которая умеет советовать места посадки в такси. Вот сейчас, наверное, если вы пользуетесь Яндекс.Такси, наверное, и другим приложением тоже. Там есть такая штука, вот укажи место посадки не прямо рядом с собой, а вот где-то здесь, получишь подешевле дорогу. Или вот здесь, ты, если ты укажешь посадку не через дорогу, чтобы водителю не делать огромных рук, а прямо вот рядышком, ты сэкономишь там, не знаю, 20 минут пути и тому подобное. Вот эта штука, оказывается, реализовывалась одним человеком. Ну, всего где-то три было еще, если считать, парт-таймеров. Фул таймер один все был. И парень очень неплохо заморочился не только с анализом данных, там, использовал и машина как-то использует там подобное, но, на самом деле он много еще анализировал всего в питоне и анализировал даже графы дорог. И на графах строил какой-то алгоритм, как посчитать лучшее расстояние. Я сейчас пересказывать не буду, тем более, что, наверное, я не смогу это сделать так же хорошо, как он, все-таки я это делал. Я лишь выскажу, наверное, мысль, которую вычленил сам из этого. Мысль такая, аналитикам сейчас нужно уметь пользоваться технологиями. То есть вот это уже какой-то хардкор случай, когда чувак там еще влез в алгоритмы и анализировал графы. Наверное, большинству аналитиков анализировать графы не нужно, хотя вот в Яндекс Такси может оказаться и потребуется. Но при этом все аналитики, которые выступали э, в субботу, все говорили о необходимости использовать кучу разных данных. Все они использовали, например, Python. То есть, например, э, во всяком случае для технологических компаний э, пройден уже тот этап, когда можно было просто обойти с Excel. Э, данных слишком много. При этом какие-то менеджерские штуки, те же продукт менеджеры. Часто в Excel считают даже в технологических компаниях. То есть не стоит думать, что все, теперь мне нужно только все проготь, и все аналитику у меня будет. Все выводы свои бизнесовые я буду делать с сложными моделями. Нет, на самом деле, некоторые вещи гораздо легче посчитать в Excel. Но при этом аналитики много своей работы делают с крупными данными, которые гораздо легче обрабатывать на питоне. Из этого следует вывод, что на самом деле нужно знакомиться с программированием, аналитиком. Без этого уже никуда не уйдешь. Но при этом программирование бывает разное. Бывает программирование, это там ML-инженеры, которые что-то сложное такое в продакшн делают, сложные какие-то высоконагруженные системы, где сидят реальные такие software-инженеры, такие все прошаренные волчары, которые очень круто ходят, и научиться быть таким, не каждый может, потому что тут есть, должен какой-то талант иметь. И кроме того, очень много времени потратить, чтобы таким человеком стать. Но программирование — это бывает и анализ данных в Pandas DataFrame, почитать какой-нибудь средний, или выгрузить еще откуда-то данные, построить какую-нибудь простенькую регрессию. Это тоже на самом деле программирование, тоже питон, но это на несколько порядков проще, чем работа с какими-то высоконагруженными системами и создание инфраструктуры данных. Поэтому таким простым вещам стоит научиться каждому, на мой взгляд, сейчас. Если более конкретно, вот next step, после э, э, стрима я скину вам курс на курсере по питону, даже не курс, а специализацию. Вот, на мой взгляд, она покрывает, ну, большинство вещей, которые вам может пригодиться для такого примитивной работы с питоном. Вот то, что называется программирование, оно несложное программирование. Я прошел этот курс год назад буквально за неделю, наверное, и очень много мне это он дал. То есть, на самом деле, сейчас то, что я делаю по питону, оно, конечно, посложнее, но э, задел тот курс, мне дал сильный, что сейчас мне с питоном гораздо легче работать. И данные анализировать, когда мне нужно что-то с питоном, мне тех знаний хватает. Поэтому, ребята, ботайте питон. Несложные вещи очень вам помогут оттуда. Я скину ссылку. На курсере можно еще и бесплатно учиться, если там заполните анкету Financial Aid и подождете 15 дней. И, по-моему, это получается вообще прекрасный вариант. Потратьте только время, это реально нужно, я думаю, что без этого уже никак. Программистам всем становиться не нужно, но при этом уметь какие-то простенькие вещи автоматизировать и реализовывать самим нужно точно. Поэтому э, посмотрите. Так, вроде бы контентные вещи я рассказал, я рассказал про Сибранта, рассказал про э, Яндекс Яндекс.Такси. Э, про феминизм я обманул вас, в итоге решил не рассказывать, но я надеюсь, вы меня простите. Вот так вот. А теперь давайте по вопросам, наконец. Ту -ту -ту -ту. А то я могу долго болтать, но я хочу еще что-нибудь интересное вам рассказать. Так. Так, о. Ту, -ту, -ту, ту А, вот, отлично. Так, так, вот, Артур, сразу начнем с твоего вопроса. Вчера спрашивал о занятиях спортом сотрудников Big 3 и Big 4. Расскажи, как им это удается, с каким графиком работы. Ну, смотри, удается кому как. Если у тебя есть э, уже какие-то наработки, спортивная привычка заниматься спортом часто, ты будешь им заниматься и дальше. Ну, не знаю, может быть, будешь поменьше спать, побольше заниматься спортом. Либо договариваться с командами, допустим, в середине дня делать перерыв, идти заниматься спортом. Или чуть пораньше заканчивать э, работу, идти заниматься спортом. Это, в принципе, реализуемо, либо договариваясь с командой, либо оптимизируя несколько свое время. Но для этого нужно желание. То есть, если ты спортом стабильно не занимаешься до Big 3, Big Four, то этот навык у тебя не приобретется там, Big 3, Big Four, просто потому что у тебя не будет времени, и у тебя не будет необходимости приоритизировать спорт относительно других каких-то вещей. Короче, реализуемо, но тяжело. Желающие находят возможность, нежелающие, конечно, не находят. Либо недостаточно сильно желающие, скажем, не находят. Так, дальше. Так, так, так. Вот ä, Петр Кусков скинул Бенедикт Эванс. Да, отлично, спасибо. Вот, вот он как раз про него говорил. Так, дальше. Дальше. Так Вика пишет. О, да, час назад шли с сыном по улице встретили Сибранта. Да, удивительно, кого только не встретишь. Но на самом деле Сибрант очень крутой мужик в том смысле, что... Uh, но вот мне не очень сложно было позвать на интервью. То есть я ему просто написал, Андрей Лилиянович, там можно с вами пообщаться, мне кажется, было бы прикольно интервью с ним. Ну, сказал, да, без проблем. То есть на самом деле человек такой, которому не нужно там как-то писать дифирамбы и находить какой-то хитрый подход, он на самом деле отвечает. То есть, не знаю, если ему в Телеграме написать что-то по делу, не слишком длинный, какой-то конкретный вопрос, он расскажет. Ну, вообще, он такой очень, очень крутой мужик. Я не знаю, я обычно представлял себе людей его возраста, но ну, сильно по-другому, он прям очень отличается. Ты с ним общаешься... Ну, нельзя сказать, конечно, что с ним общаешься как с верстником, все-таки он гораздо более опытный, мудрый человек, но при этом и не чувствуешь какое-то различие в психологии поколений. В общем, очень крутой, очень крутой мужик. Так, дальше. Что можете сказать о школе 42. Даст ли это плюс Биг 3. 3? Школа 42 — это тем, кто хотят научиться кодить, программировать более глубоко, чем то, что я вам рассказал сейчас с питоном. Ну и на нее нужно потратить очень много сил. То есть это три года full-time. Совмещать с работой у вас, скорее всего, не получится, потому что много всего нужно делать. И это такое хорошее усиленное изучение компьютер сайенса. Для большой тройки это вообще не нужно, потому что большая тройка – это не про программирование. То, что называется McKinsey, BNBCG и прочие консалтинговые компании – это не про программирование. Конечно, они будут рады, если у вас там будет какой-то такой инженерный майндсет, он везде полезен. Но при этом не стоит тратить три года жизни, страдая и изучая вот это программирование. Для того, чтобы, если вы хотите потом пойти в Big 3, в McKinsey. Если вы хотите потом быть программистом, то, наверное, в школу 42 идти стоит. Школа 42 — это ее французское название. У нас появилась школа 21. Они как раз та же самая франшиза. Я даже думаю сходить к ним в гости, снять с ним интервью. Если интересно, наверное, схожу. Кстати, тот же господин Сибрант ходил к ним в декабре, и у него есть в одном из подкастов разговоры. Можно послушать. Если сильно будет интересно, напишите, я тоже к ним схожу и познакомлюсь. Мне кажется, они... интересно узнать, как они работают. Так, какой период времени подразумевается под словом «будущее»? А, ну, каждый момент, начиная от плюс одной миллисекунды, текущего момента и вплоть до бесконечности но окей, это такой математически извращенный ответ более конкретно, когда нужно будет например, программировать, знать тяжело сказать, наверное, я бы не сказал что есть какой-то такой временный промежуток, который я сходу скажу но, наверное, через 5 лет вот какие-то базовые навыки питона или какой-то какой другого языка, ар, например они будут нужны везде но базовые Какие-то более продвинутые — вряд ли. С другой стороны, есть еще другой тренд, что, возможно, какие-то вещи будут сильно более автоматизированы. И там, писать код будем по-другому через 5 лет, не так, как пишем сейчас. Поэтому точно сказать не могу. Ну, Опять же, никто не может будущего предсказать. Но думаю, что в любом случае изучение программирования на базовом уровне — пригодится уже в ближайшие 5 лет. А дальше, наверное, наверное, и больше. Так вопрос о том, что такое будущее. Какой, что я подразумеваю под словом «будущее»? Пожалуйста, Подскажи, пожалуйста, что было самым сложным и интересным для тебя в ШАДе за этот период обучения. Много ли в ШАДе программистов по образованию? Так, самое интересное в ШАДе было алгоритмы, наверное. Алгоритмы – очень крутой курс, очень интересный. Я хотел взять даже вторую часть его в этом семестре, но не смог, просто потому что времени не хватает, пришлось забить. Но, наверное, вот это самое клевое. С другой стороны, если вы когда-то изучали э, программирование, занимались, например, э, олимпиадным программированием, там многие вещи будут знакомы для вас. Но при этом все равно будут сложные задачи, которые вообще непонятно как решать, э, и над которыми головой придется побиться немножко. Но если вы вообще этим не занимались, то, конечно, придется много сил потратить. Но это того стоит, реально мозги Uh, прокачивает очень сильно. Много ли в шаде программистов по образованию? Не, не очень много. Я не, не назову процент. Я думаю, что это вопрос отличный на uh, День открытых дверей. У них, кстати, в шаде День открытых дверей будет 14 апреля. Кому интересно, приходите. Может быть, я тоже приду. Может быть, нет. Не знаю. Uh, ну, в общем, мне кажется, вам стоит сходить, и там вот это Стас точно расскажет гораздо лучше. По моим ощущениям, я не знаю, процентов... Uh, 30, наверное, людей имели какой-то программистский бэкграунд. Но если брать инженерный, еще математический программистский, то там, конечно, больше, там это большинство. Без подходящего бэкграунда там не очень много людей. Наверное, без, без подходящего бэкграунда процентов 20. То есть какие-нибудь экономисты, например, а не математики программисты. Но тоже есть. Все зависит от того, насколько много времени вы готовы потратить, чтобы это все нагнать. А потом, чтобы это все изучать по ходу дела, ботать и не отставать. Если готовы много потратить времени, то можно и экономисту пройти. Если не готовы, то там даже математику будет тяжело. Ну, потому что много всего надо делать. Много очень домашка ждет. Так, что там дальше у нас? Сохрани эфир, плюс. Да, конечно, все сохраняется и будет выложено. Никуда не денется. Что скажешь про Data Science в консалтинге? Ну что сказать, консалтинг, основные компании, которые занимаются стратегическим консалтингом, начинают тоже в эту штуку залезать, потому что данные есть у многих клиентов, и многие клиенты хотят что-то с этим сделать. Но при этом есть не только консалтинговые компании классические, стратегические, которые занимаются Data Science. Есть много всяких небольших компаний, типа бутиков, которые в дата Science не так давно, и которые на самом деле бывает шарят даже лучше, чем... Те же консультанты, но ну, просто потому, что туда в консалтинг, в data сайенс идут обычно, ну не то, чтобы там прям мега-математики, а мега-математики идут там куда-то в свои бутики по своим связям, набиваются в одну компанию, и вот там они круто шарят, вот там они, возможно, делают какую то же state of the art. Про это, кстати, можно послушать, вот то, что рассказывал Паша Пресков на интервью про Kaggle прошлым летом. И вот там они делают прикольные вещи, но зато, наверное, там они подальше от менеджмента, и там они хуже это все умеют донести до стейкхолдеров, консультанты умеют доносить до стейкхолдеров, и плюс там какая-то небольшая специализация по Data Science у них есть, и, может быть, импект от этого даже больше будет. Стоит ли идти в Data Science работать в консалтинг? Ну, фиг знает. Наверное, с точки зрения зарабатывания денег, в консалтинге больше заплатят, где, чем еще где-то. С точки зрения занятия какими-то суперкрутыми новыми штуками, то это не в консалтинге. Все-таки Data Science не там э, передовой. Передовой Data Science в каких-то IT-компаниях. Но нужно выбирать, что вам больше нравится. <coughs> в IT-компаниях, может быть, поменьше платят. Э, и кроме того, в IT-компаниях тоже не всегда бывает state of the art. Бывает, что нужно и какими-то скучными повседневными делами заниматься. Так что это нужно для себя выбрать. Не знаю, надеюсь, что вот это ответило, ответило, вот это все мое высказывание ответило на вопрос, что думаю про Data Science консалтинге. Если еще что-то поконкретнее спросишь, то расскажу, может быть, еще что-то. Так, каковы шансы попасть в консалтинг, если учусь в строительном ВУЗе на прикладной механике? Нью МГСУ. Ну, смотри, смотря куда. В какие-то самые uh, топовые, типа, big three, большую тройку попасть тяжело будет, потому что вуз неизвестный. Ну, вернее, я бы сказал так, не целевой. В компании поменьше, наверное, попроще попасть. Но вообще консалтинг – это такая штука, которая очень любит регалии. Все-таки в консалтинге идут за регалиями, и консалтинг любит регалии. Поэтому туда гораздо легче попасть, если вы закончили бауманку, МГУ, вышку, ГИМО. Чем если вы закончили какой-то менее известный университет. Но я думаю, что стоит попробовать со вторым эшелоном. И пойти туда работать. Либо в каким-то еще другие международные компании. На самом деле, если вы набираете опыт в международных компаниях, и он потом легче продается в тройку. Или даже в четверку. И даже окей, ВУЗ у вас был там не самый релевантный, но при этом был опыт работы в какой-нибудь прикольной западной компании, и это продается хорошо. Я не знаю, вот если, допустим, ты пойдешь после МГСУ заботаешь там тот же Data Science, пойдешь работать в Яндекс стажером, аналитиком и так далее, а потом оттуда пойдешь в McKinsey, вот это вполне, мне кажется, путь. Хотя не просто пойти будет в Яндекс, но они, кажется, меньше смотрят на регалии и больше смотрят на то, как ты умеешь задачки решать их. Но, правда, это не просто бывают задачки, там бывает вот это с графами, например, такая, что «мама, не горюй», если ты этим не занимался в универе. Так. Дальше. только тук Как-то я не умею прокручивать эту штуку у так, Клевый стайл тебе идет. О, спасибо. Да, в смысле прическа-то? Да, прическа забавная. Я решил еще борду отрастить. Посмотрим, что будет. Если будет плохо, сбрею. Если будет хорошо, ну ок, тогда оставлю. Так. Так, так, так, Когда, кстати, апдейт Пашада про успех и прогресс обучения? Я думаю, что на следующей неделе, наверное, снимем. Просто, чтобы был прогресс в обучении, нужно сначала немножко прогресса в обучении сделать. Вот я сейчас как раз его и делаю, ну, лежит. а потом э, расскажу, что получилось. Ну, в общем, э, маленький апдейт вот я уже сделал, что взял курсы поменьше, сейчас чуть меньше времени уделяю, но вроде как успеваю. Э, понял, что если буду ориентироваться на пятерку, значит, я, наверное, не очень правильно приоритизирую время, потому что мне все-таки по флесу гораздо больше нужно делать то есть я рассчитываю на тройки закрыть курс, но при этом прям на тройку тоже не буду ориентироваться, потому что есть шанс, что где-то зафакаплю и тогда будет не тройка, а неот, а неот тогда придется пересдавать или вообще вылечу это я не очень хочу делать соответственно ориентироваться я буду на типа 3 с плюсом 4 потом если будет какой-то непредвиденный откат все равно тройка и сдал и все нормально пока на это я двигаюсь вполне успешно где ходите где ходите на C++? На C++ сейчас не хожу уже, опять же, потому что много времени курс занимает, вторая часть плюсов, очень сложная, мне пришлось ее бросить. Но вообще курс классный, и очень рекомендую, у кого есть время, кто будет в шаде учиться, пойти на него. А кто не будет в шаде учиться, на Курсере есть клевая специализация от того же Яндекса, там же ее, ее, кстати, сняли те же преподы, что и э, ведут этот курс в шаде. Называется, по-моему, пояса, belts, C++. Да, белый пояс, э, черный и там подобное. Порядок не такой. Э, и вот он очень клевый, очень клевый курс. Его, по-моему, пока еще не доделали, последний пояс, но вот-вот доделают. Он сложный и он реально прокачивает в плюсах. И еще, опять же, если податься на Coursera на Financial Aid, его можно бесплатно пройти. Поэтому, если вы хотите ботать плюсы, C++, очень рекомендую эти курсы. Они, правда, жестко, сложные. Я полтора месяца ботал первые два пояса, еле-еле их закрыл. А ботал я их очень много. То есть, это несравнимо сложнее, чем, плюс, чем питон. Но при этом, если вы потом будете пользоваться плюсами, собираетесь вообще где-то применять, то это, конечно, офигенно. Мозг прокачивает вообще очень круто. Так. О, кстати, пока перерыв видели, повесил кнопочку. Если кто не подписан, а смотрит, подпишитесь. А кто подписан и смотрит, поставьте лайки, если вам понравилось, а мне будет приятно. Да, мне говорили, что надо все время напоминать людям про лайки. Ну вот, короче, напоминаю. Поставьте, я буду вам признательна. Смотрим дальше. Ду -ду -ду -ду. Чувствуешь ли ты себя более реализованным сейчас про меня в Биг Три на то, чем ты сейчас занимаешься? Да, флес сильно круче, чем Биг 3. Для меня все к случае, точно. Я думаю, что дальше будет еще больше. Поэтому да, я очень доволен. Так, так, так, так, так. Не стремлюсь попасть в, то в вузы, хочу идти в вуз в регионе, где платят большую стипендию. Иду только ради этого. Большую степуху хочу вливать в курсы по программированию, что-то в этом роде и, и в саморазвитие. Ну, можно. Слушай, но ну тогда, казалось бы, ты, наверное, можешь не в универ идти. А работать идти, там, наверное, больше заплатят, чем степуха. И выливая деньги в курсы. А еще ты можешь поработать. Вот у меня были такие знакомые, которые работают некоторое время, типа полгода, а потом полгода не работают, живут, накопленные и ходят на курсы. Ну, а там что-то он стартапом утил этот парень. А, да, ты можешь ходить на курсы, например. То есть, наверное, это может быть даже более эффективная трата времени, чем хождение в реальный универ если ты не хочешь там учиться. Но при этом универ, на самом деле, классная штука. Не знаю, все сейчас критикуют универа, но универ очень клево социализирует тебя и дает классные связи, которые начинаешь ощущать вот сейчас уже. там когда, ну, Сейчас вот я, вот, у меня сейчас под 30 сейчас я начинаю ощущать силу связи, потому что теперь кто где чем только не занимается, но при этом мы с этими ребятами все за одной партой сидели и там всегда могу с кем-то посоветоваться по разным направлениям, получить какую-то помощь, либо там, наоборот, чем-то сам помочь. Дальше будет больше. Поэтому ребята, кто думает, идти в универ или не идти, если такие смотрят, не стоит универ прям совсем деприоритизировать. Очень классная штука, может быть. Но для меня это была очень классная штука. То есть я не жалею, что пошел в универ, хотя там еще куча всего учился после универа. Так, можешь простыми словами объяснить, что такое консалтинг? Консалтинг ⁇ это бизнес-советы для крупных компаний. Если простыми словами. То есть бизнес-советы что? Какая-то проблема случается у компании. Они не знают, как его решить, потому что у них нет времени разбираться с кучей информации, которая вокруг них есть, у них не хватает каких-то компетенций, либо у них не хватает желания договориться. Бывает, что в компании какая-то страшная политика царит, и им нужен какой-то внешний третейский судья, чтобы разрешить э, э, проблему. Тогда они обращаются к этому внешнему консультанту. Консультант – я имею в виду компанию, которая обладает и ресурсами, и компетенциями, и возможностью разрулить вопрос. Соответственно, консультант делает кучу всяких анализов, берет все эти данные, смотрит из них, делает какие-то выводы, типа там, изучает эффективность, например, различных подразделений, чтобы понять, там, в каком подразделении можно что-то поменять, чтобы заработать больше денег. После этих всех анализов идет, общается с клиентом, рассказывает о своих выводах. Клиент там, просит еще что-то доделать, консультант с ним, вместе с ним еще что-то доделывает, там, показывает результаты, клиент говорит, "О, отлично, теперь я понимаю, как решить мою проблему. И вот это решение внедряет. Иногда консультант помогает и внедрять тоже, то есть выступает таким проектом-менеджером. То есть, по сути, консультант это такой вот, как где-то сейчас модное такое слово было, трабл -шутер". Для бизнеса только не одинокий не одинокий такой человек который приходит и я сейчас вам все зарешаю просто вот так подумав а группу людей которые решают проблемы бизнеса такие более крупные один мой коллега сравнивал консультантов с таким спецназом бизнесовым то есть когда у бизнеса какие-то проблемы и своими силами решить не получается зовут бизнесовый спецназ который это все решает не всегда, конечно, успешно, но в большей части успешно, поскольку иначе они бы не существовали. И бизнес дальше движется. Так, какие успехи в шаде? Ну вот, э, в шаде скоро закончится второй, э, первая часть второго семестра. Вроде как я ее закрыл, соответственно, не вылечу. Э, ориентируюсь, на двойки, не, ориентируюсь на 3 с плюсом, 4 по, по всем трем предметам. Предмет у меня статистика в машинном обучении, машинное обучение и питон. Так, ценится ли опыт работы DS в консалтинге, раз уж затронули тему? А, как таковой нет. Ценится, что ты обладаешь клевым проблем-солвингом а, и таким инженерным мышлением. Это ценится. Но при этом более высокую позицию тебе там не дадут, если ты идешь генералист консалтинг. Если ты идешь именно на дейта-сайентиста, в подразделение консалтинговой компании, которая называется дата сайенс там, конечно, ценится, но это... Уже другой вопрос. Если мы говорим про генералистов, то м, скорее нет. Скорее просто ценится инженерный, инженерный мозг. Так. О, так, Сергей пишет. Привет, прошел бассейн и поступил в школу 21. Красавчик, поздравляю. Было тяжело и интересно. Имеет ли смысл идти в школу ради мощного бэка по компьютер-сайенс, при том, что низкоуровневые навыки могут никогда не пригодиться? Ну смотри, низкоуровневые навыки — клевая штука, потому что они прокачивают твой мозг. И, на основе... И все высокоуровневые навыки они надстраиваются на низкоуровневые. Соответственно, если у тебя хорошие низкоуровневые навыки, там, те же плюсы, тебе легче будет другие языки осваивать. То есть, например, после питона освоить другие языки программирования может быть проблематично, но потому что они отличаются. После плюсов когда ты настрадаешься и поймешь уже все основные подвохи, косяки, взаимосвязи в языке, вот это, наверное, самым сложным из современных языков, тебе гораздо легче будет с другими знакомствами. То есть, например, после плюсов ты и Go легче освоишь, и, я не знаю, фронтендовые какие-нибудь языки. После Питона тебе дольше нужно будет вкатываться. То есть, если у тебя есть возможность получить низкоуровневые навыки, или там навыки работы с железом компьютера, например, получай. Если нет, но тогда, ну тогда, мне кажется, по-моему, в школе 21 как раз и дают низкоуровневые навыки. Высокоуровневые можно получить быстрее, с меньшим затратом сил. Но я могу ошибаться. Тебе, наверное, скоро будет видней. Так, а вот, от продолжение вопроса, я не видел. Или же надежнее просто найти работу и изучать непосредственно то, что нужно под конкретную вакансию, к примеру, с помощью родной курсера. Что сильнее прокачать голову? Скромный панец -аналитик. Ну, смотри, низкоуровневая штука, она готовит тебя как раз к изменениям, к адаптивности. Высокоуровневая, то есть, если ты пойдешь на работу и будешь применять только то, что сейчас тебе нужно, мозг у тебя меньше прокачается. И потом перескочить на что-то новое тебе будет тяжелее. Но при этом, когда у тебя есть хорошая низкоуровневая база, перескочить с одного места на другое, там, с одного набора навыков на другое будет гораздо проще. Поэтому я думаю, что если есть возможность, опять же, иди учи вот эти низкого уровня штуки. Если нет, и тебе нужно прямо зарабатывать деньги прямо здесь и сейчас, то тогда иди работай, там тоже получишь полезные навыки, но просто будь готов, что тогда переходить будет, наверное, потяжелее. Адаптироваться, наверное, будет потяжелее. Мозг будет не такой накачанный. Но тоже будет накачанный, конечно. Лучше, лучше хоть как-то учиться, чем никак. Так. Дают ли сертификаты финалисты кейс-чемпионатов большой плюс при найме в Big 3? Ну, так, не очень, по-моему. Ну, там бывает, что когда кейс-чемпионат McKinsey проводит, они говорят, что там они это как-то учитывают. В остальных же случаях, ну, не очень. Кейс-чемпионат – это скорее способ компаниям про себя рассказать и рекламировать себя, а не вам показать, какие вы крутые. И почему-то большинство, по-моему, Кейс, финалистов кейс-чемпионатов в итоге в тройке не работает. Поэтому если вопрос, стоит ли заниматься кейсами, стоит, если вам интересны кейсы. Если вам не интересны кейсы, чисто ради карьеры не стоит заниматься, мне кажется, что можно на что-то более полезное время потратить. Там изучить ту же математику. И это потом на инженерном мышлении гораздо лучше скажется. Опять же, вот к вопросам высокоуровневых навыков. Вот эти кейсы, они дают скорее какие-то очень высокорувневые навыки. Там какая-нибудь математика да, Даст очень низкоуровневый навык Который непонятно зачем нужен сам по себе Но при этом он является основой других навыков Которые уже нужны сами по себе Так Тук-тук-тук Но если в универ не поступлю, то э, Прохожу обучение в рядах Российской Федерации Ну да Ну Можно и там учиться на самом деле Кто-то, я, я слышал историю про ребят Кого звали в э, армию на какие-то программистские позиции. Даже такое бывает. Я вообще не знал, что бывает, но реально было. И знаю ребят, которые data scientists классные, но при этом работали, ну, при этом служили в армии. Тот же Тернаус, у которого интервью недавно брал. Но ну, ок. В армию тоже, наверное, можно сходить. Однако я бы лично, вот я не ходил и рад. Я лейтенант запаса. Но, наверное, тут возможны разные точки зрения. Так, как работаете со своим временем? Вы сразу научились приоритизировать задачи, не прокрастинировать? Как к этому пришли? Нет, никак пока не научился, тоже прокрастинирую. Но нужно дать себе возможность попрокрастинировать, а потом становится стыдно, думаешь, да что это что-то за ничтожество, сидишь, тупишь, пойду-ка я что полезное сделаю, и помогает. То есть, наверное, нет смысла пытаться себя совсем запретить прокрастинировать, не работает так. Человеку нужно мозг как-то разрядить, что-то глупым позаниматься, таким бездумным. Но при этом важно, конечно, еще и потом эту бездумность остановить. Но, не знаю, чистолюбие тут обычно помогает. И необходимость что-то еще делать. Там как прижмет, ты начинаешь работать. Пока не прижмет, сидишь тупишь. Ну или пока, вот как говорю, пока стыдно не станет. Так. Где ходите на C++? Сейчас нигде. И я даже не уверен, что я буду его где-то использовать. Просто потому что, чтобы писать на плюсах, нужно писать прилично. Ну, то есть там много всяких вещей много всяких мелочей нужно правильно прописать и учесть. Это очень увеличивает продолжительность разработки. То есть, опять же, если ты делаешь стартап или какая-то организация небольшая, которой нужно быстро что-то менять, то питон, то плюсы — это, конечно, неподходящий язык. Плюсы — это подходящий язык для огромной организации, у которой сложная инфраструктура, сложная архитектура, которая должна работать очень быстро. Python, плюсы — сумасшедший быстрый язык, но при этом на нем писать очень долго. Если нужно писать быстро и при этом нагрузка не очень большая, то можно писать на питоне. На самом деле питон позволяет многие вещи решать эффективно, потому что питон сам написан на плюсах. И многие его библиотеки написаны на плюсах. Если умело пользоваться питоном, то можно достичь эффективность, близкую к плюсам. Поэтому я думаю, что пока я без плюсов обойдусь. Клевый навык, низкоуровневый, но конкретно мне сейчас его вставить э, некуда, я думаю. Так, какая лучшая тактика для перехода системного администрирования в ИТ-консалтинг и каковы перспективы в ИТ-консалтинге? ИТ-консалтинг <coughs> uh, – это типа Accenture, uh, и типа продажи каких-то IT-решений. Угу. Слушай, ну кажется, что тут нужно, чтобы перейти в IT-консалтинг, нужно обладать базовыми знаниями и IT-консалтинга, то есть чем он вообще занимается, какие продукты они продают, соответственно, как они помогают клиентам, это первая штука, и вторая штука, нужно обладать базовыми навыками каким-то вообще консультанта, как-то там структурированное мышление, там, с математикой должно быть неплохо, базовой, там, чтобы уметь что-то в голове посчитать, и с коммуникационными навыками уметь все это рассказать. Соответственно, я бы начал с того, чтобы в ИТ-консалтинге изучил, чем они занимаются вообще. ИТ-консалтинг, который ты имеешь в виду, что это за компании, что они делают, какие проекты они делают, какие продукты они продают, что это за продукты, зачем они нужны, какие боли клиентов они решают. Соответственно, когда вот это понял и когда вот эти знания набрал, гораздо легче уже идти потом на интервью, поскольку ты будешь четко понимать, зачем ты идешь, что ты будешь делать в компании, у тебя хорошее представление о будущей работе. Ну, а потом есть смысл подтянуть и вот эти базовые навыки консультанта как-то. Математика, простая, опять же, структурирование мышления, опять какие-нибудь умения тестов решать, может быть, английский и тому подобное. Здесь welcome wafless. У нас про это много курсов, и мы тут очень даже можем пригодиться. Я встречал, кстати, наших ребят-выпускников и на Яндекс э, такси-дейта-дривен слете. Говорили, что помогла все, короче, структурирование математики, им прям помогли и в их текущей работе. Они много там, где в разных местах работают. Поэтому <смех>, такая вот минутка рекламы. Приходите, мы вам что-нибудь полезное расскажем и научим. Так, на Собесе в Шад были задачки по тем задачам экзамена, которые ты не решил, или вообще про всякие разные темы? Про всякие разные темы. Посмотри, у меня был видос, где я рассказывал, какие у меня конкретные задачи были, и там было все. Там было Линал, и Матан, и Тервер, и алгоритмы. Да, у меня 4 задачи были, даже 5, по-моему, я сейчас не вспомню, но в видео я прям подробно рассказал, рассказал, как решать, посмотрите. Там, кстати, в Шаде поменялась программа, теперь при поступлении нужно сдавать не только очный экзамен, но еще и э, онлайн-контест э, типа по программированию сложный, и по анализу данных. Посмотрите новые требования, и к ним нужно чуть поактивнее поготовиться, чем то, что было в прошлом году, когда я поступал посильно, но требует вашего внимания, поэтому посмотрите. Так, что думаете насчет кейс-школ вроде Феникса? Но, э, что думаю? Наверное, если вам интересны кейсы, то, наверное, они рассказывают что-то полезное и прикольное, и клевое время проведете с интересными людьми. Если кейс, решения кейсов и там кейс чемпионата вас не сильно вдохновляют, то, наверное, не очень полезно будет. То есть, как сам институт кейс-школ, наверное, штука полезна, если интересно. Ну и, наверное, мозги тоже прокачивают. Но ну, мозги, опять же, они прокачивают скорее верхний уровень вот этого не низкоуровнево, как мы сегодня весь вечер обсуждаем низко-высокоуровнево. Uh, то есть, эта штука, наверное, легче применить быстрее, но при этом она не так меняет мышление. Так, uh, как попасть в консалтинг, если нет регалий элитного бэкграунда? <coughs> да никак, если честно. К сожалению, никак. Потому что тогда просто не пройдешь скрининг. Uh, Uh, у меня даже были ребята, кого я закидывал в uh, тройку uh, CV, в смысле закидывал, рекомендовал uh, еще когда работал сам в тройке uh, отказывали, потому что говорили ну тут неподходящий опыт неподходящий бэкграунд, ну там неподходящий опыт был правда человек сказали, типа ему еще год надо поработать и потом рассмотрим и в итоге его взяли тогда, но у него было подходящее образование, было только мало опыта, а вот если у тебя совсем образование неподходящий опыт нерелевантный то, наверное, единственный способ попасть в консалтинг — получать релевантный опыт в западных компаниях классных, которые котируются, и потом уже идти. Если нету ничего, то, наверное, не возьмут. То есть, как бы ты классно не решал математику, там, коммуницировал и все прочее, просто даже не допустят до теста. Можно, конечно, попробовать, но наверное, наверное, нужно быть готовым к отказу не сильно расстраиваться по этому поводу. Так... Есть какие-нибудь эффективные схемы, как работать много эффективно, как работаешь или учишься? Много спать. Самая эффективная схема много работать – это спать. Спать надо 8 часов, ну или хотя бы 7. Если вы спите меньше, это проблема, это сказывается на вашем интеллекте. Какие-то примитивные задачки, простые, где не нужно много думать, вы решать все равно будете, но это сказывается на здоровье плохо. А сложные задачи вы даже решать не сможете. То есть, например, когда я не высплюсь, я не могу ботать какие-то сложные вещи к шаду или какие-то бизнесовые вещи решать. Какие-то простенькие могу. Но я вот сейчас понял, что вот этот миф про то, что нужно много работать, по 16, по 17 часов не спать, там не есть и все прочее, это глупость. Много так не добьешься. Нужно уметь и работать, и отдыхать. Только тогда будет результат. И работать, конечно, тогда придется меньше. Но вы скажете, окей, а ведь много, столько дел, как мне все успеть. А выбирайте тогда. Помните эссенциализм? Делайте то, что нужно. То, что не нужно, не делайте. Если есть какие-то встречи, которые можно избежать, избегайте. Если есть какие-то работы, которые не нужно делать, на которые всем плевать, не делайте. Находите эту работу. Постарайтесь заменеджить свою работу с начальником или с командой объясните им, что вот у меня есть вот эти приоритеты, другие я пока делать не буду, потому что это повлияет на качество. И когда вот это все сделаете и выберете для себя, что важно, и объясните другим, что важно для вас, работать получится меньше. Но то, что вы будете делать меньше, вы будете делать более качественно. И это гораздо лучше скажется на результате потом вашей работы, чем делать много, не спать, страдать, потеть и потом все это ненавидеть. Вот так вот вообще далеко не уедешь, так не победить. Так, если пройти все курсы серии белый, чё, желтый, красный, коричневый, черный пояс, пояси, плюс, плюс, плюс, то это будет ли мне легко проходить курсы в шад, связанные с плюсами? Да, будет. Я думаю, что в таком случае, я могу ошибаться, но мне кажется, что в таком случае не будет смысла вообще идти на uh, курс по плюсам в шаде. Ты его покроешь весь. А алгоритмы сильно проще будут. Курс алгоритмов на плюсах. И он прям сильно проще будет, если ты все эти пять поясов закроешь, то, конечно, будешь, будет гораздо легче тебе. Но закрыть эти пять поясов надо постараться. Но опять же, наверное, если ты думаешь заботать плюсы, чтобы в шаде легче было, либо подготовиться к шаду, лучше подготовься к шаду. Если ты уверен, что тебя в шад возьмут, тогда и плюсы. Если не уверен, что тебя в шад возьмут, лучше ботай шад и экзамены, чем, чем плюсы. Так, дальше. Обязательно ли вышка, чтобы попасть на стажировку в Яндекс? Кажется, нет. Недавно была какая-то статья про парнишку, который, правда, дизайнером работает, не прогером, который, будучи еще школьником, работает в Яндексе и учится в школе. То есть вышка, похоже, не обязательно. А тем более, если вы учитесь, не оконченной выше вполне достаточно. В Яндекс берут стажеров из универов. По-моему, там половина ФКН вышки работает в Яндексе как изучать алгоритмы до да хорошего уровня, где практиковаться. А, есть такая штука, называется Code Forces, сайт. Там олимпиада как раз по программированию. Это типа Кагла, только по алгоритмам. А вот там как раз куча задачек, есть с разбором, без разбора, и вот там как раз практиковаться можно будет очень много. Есть всякие еще гномики какие-то. Я не видел точно сайт. Но если вы загуглите Algorithms Как они? гном по-моему, прям по-английски Или или dwarf, Не знаю точно То вы что-то полезное найдете Сам я не искал, не знаю, но слышал, что многие хвалят этих гномиков Попробуйте погуглить, найти Либо Code Forces Так Как считаешь, как в умеренные сроки Поставить себе инженерную голову Если я учусь в МГИМО? ботай математику, ботай линал, ботай матан, боты и статистику, тервер и запихнешь себе кучу инженерных вещей в голову. Где их ботать? Опять же, начать можно с наших курсов по математике, где как раз мягкий старт для не технарей, <coughs> либо технарей, которые супер давно не пользуются своими технарскими навыками. Там объяснят математическое мышление, но на совсем базовых вещах. Дальше на эти базовые вещи нужно будет наращивать уже что-то более сложное. Там, например, сдать GMAT потом После, на хороший балл. После GMAT уже какие-то более сложные. Можно GMAT Math сдать. Потом ботать какие-то более сложные вещи из курса Мехмата, например. Их можно ботать самому. Посмотреть на Эри какие-нибудь курсы про это и так далее. В общем, чем более математичные вещи будешь брать, тем э, лучше. Но при этом, конечно, не нужно брать сразу какую-нибудь жесть, которую ты не можешь заботать, потому что расстроишься, толку не будет и теряешь только время. Начни с простенького, ну, относительно простого и двигайся по усложнению. В какой-то момент ты остановишься, не будет больше времени, сил и тому подобное, но в любом случае к этому моменту голова у тебя по максимуму прокачается. В общем, пошли к нам на математику. Так, дальше. Ду -ду -ду. Вот, дальше. Расскажи, пожалуйста, еще про Яндекс Яндекс.Такси dream Что там было в части брейншторма? <coughs> так, в части брейншторма там были всякие небольшие кейсы. Например, у нас вот был кейс, как сделать новый тариф дешевле, чем эконом. И брейнштормы просто набрасывали разные идеи не сильно структурировано в группе там из нескольких человек. Я подозреваю и там в брейншторме был еще и обязательно сотрудник Яндекс Такси. Я подозреваю, что они смотрели, насколько человек может придумать разные прикольные вещи и обсуждать, и потом, если захотят, они там этого человека себе куда-нибудь позовут. Скорее всего так. Не очень было похоже это на кейс интервью и всякие прочие вещи, где ты там все-таки более структурированно двигаешься и как-то больше всю поляну рассматриваешь. Тут у нас было там «Кто что предложит». Так, немножко похоже на «Птичий базар». Но, в принципе, все равно пообсуждать было интересно. Разные кейсы были. Вот был кейс про... Еще. А как сократить число звонков в колл-центр Яндекс-такси, чтобы люди заказывали все по телефону, а не через оператора, потому что это дороже. А, был кейс. Что же еще был кейс? Не вспомню. Слушай, если вспомню, я, я скажу еще раз. Если я не вспомню, ну ладно, то не вспомню. Так. Дальше. Как глубоко знать питон для начинающего дата-саентолога? ОООП нужен? Но кажется, объектно ориентированное программирование это не очень глубоко. То есть понимание, что такое класс, и то, что у объекта бывают разные методы, и как ты можешь создать класс, а потом создать объекты. Э -э да, я думаю, что это стоит знать. Но, по-моему, это есть вот даже в э вот этой специализации э -э питоновской на Курсере. То есть этого достаточно. Там какую-нибудь э, многопоточность, какую-нибудь хитрую в питоне, вот я ее не знаю, например, э, ну и тоже для начинающего data scientist наверное, не нужно. Что-то сильно хитрее, наверное, тоже не понадобится. Ну, в общем, я думаю, что вот посмотри вот эту вот специализацию, на мой взгляд, для начала в Data Science там будет достаточно. Нужно, конечно, еще знать будут всякие библиотеки Data Science. Вот, наверное, начинающим Data Scientist гораздо важнее библиотеки эти знать. Но их ты изучишь, когда будешь там на кегле участвовать, ботать что-то, пытаться сдать свое решение, получать низкий балл, огорчаться, идти дальше ботать и тому подобное. Вот это все итеративно. И тогда ты библиотеки эти подучишь неплохо. <къем> Был вопрос про плюсы. Зачем они в DS? Смотри, ну плюсы в DS полезны, если ты что-то в продакшн пихаешь, если тебе нужно что-то очень быстро делать. И там, наверное, в какой-нибудь компьютер вижен. Я не уверен, я не спец пока про это все говорить, про компьютер вижен. Но там гораздо сложнее задачи нужно. Больше операции нужно делать. Соответственно, наверное, нужна эффективность. Возможно, плюсы нужны там, но не буду врать. Наверное, тут какой-нибудь data scientist меня лучше поправит. Но плюсы точно нужны, когда вы модель какую-то сделали, а теперь она должна работать и выдавать ответы онлайн, например, там, когда вам нужно что-то классифицировать быстро по большому количеству запросов людей. Вот там уже все переписывается с питона на плюсы и работает на плюсах. Ну, каком нибудь Яндексе. Но когда вы делаете, я не знаю, небольшой проект, небольшой стартап, вы, скорее всего, на питоне все и оставите, пока вам это не нужно. Когда вам нужно будет все это переписывать на плюсы, уже компании будет гораздо больше, и там уже вы будете знать, что делать. Так. Как наидешевейшим способом по времени получить английский язык для современных реалий? По времени наидешевейшим способом. Но, наверное, работать на нем. То есть, если ты себя отправишь в какую-то ситуацию, где тебе нужно им все время пользоваться работать на нем, то ты гораздо быстрее выучишь. Если вы вот ты студент, очень круто работают дебаты. Вот мне дебаты очень круто прокачали английский язык, потому что мне приходилось работать на английском, как бы выступать все время. Прикольно, наверное, можно было бы поехать куда-то за границу, подучить язык, но сложность в том, что часто просто какие-то туристические поездки, они не сильно полезны, потому что вы там мало общаетесь. Может быть, какие-нибудь языковые школы было бы неплохие, но там, собственно, ну да, там, наверное, native не будет, но и бог с ними, можно без native, лишь бы общаться много. Но тогда можно и не ехать в другую страну, на самом деле. Любой environment, где вы будете много на английском общаться, вам язык прокачает. Разговорный клуб, например, какой-нибудь. Кстати, о, вот если расширить идею клуба дебатов до какого-то просто разговорного клуба, вот он, скорее всего, больше всего язык ваш прокачает в единицу времени. Больше, чем просмотр фильмов, чем чтение книг и прочая всякая всячина. Больше, чем любые приложения на телефоне. Все это тоже полезно, конечно. То есть, если там ездите много в метро и хотите, любите читать, полезно тогда читать на английском, конечно. Если любите смотреть сериалы, лучше их на английском смотреть. Но при этом общение в комьюнити, в какой-то группе английский прокачать гораздо быстрее. «Онлайн-тест по анализу данных и программированию в ШАД проводится только для Москвы?» Кажется, нет. За, для заочников тоже, по-моему. Но, опять же, это лучше вам расскажет на дне открытых «Какие топ технических вузов для тебя?» А что значит для меня? Если бы я принимал на работу из технических вузов, где бы я хотел учиться? На фиг знает. А, я могу сказать вот так. Которые сейчас на слуху у всех и хорошо котируются, это МФТИ, Бауманка, Мехмат, конечно, с ВМК и ФКН Вышки. Причем даже некоторые люди утверждают, что ФКН Вышки получше будет, чем ВМК, МИХМА, МГУ сейчас, потому что ВМК что-то сильно вроде как просел. А при этом мне даже кто-то говорил вроде, кто МГУ закончил. Но не знаю. То есть, наверное, если бы я сейчас учил математику и поступал в ВУЗ, я бы пошел, наверное, либо на Мехмат, либо в Бауманку, в МФТИ, либо на ФКН-вышке. Вот так. Так. Расскажи еще, пожалуйста, о питании сотрудников низких позиций с Биг-3, Биг-4. Интересно, как в бизнес не умереть и оставить тело гол в порядке. Ну, смотри про четверку не знаю, про тройку у тебя дают деньги на ужины всегда, обед в, в офисе особенно если ты в офисе ешь ты работаешь, ты всегда там пообедаешь на ужин потом, если ты сидишь долго, там после семи ты пойдешь купишь еду в ресторанчике соседнем, и там какой-то хороший лаунс у меня тогда был еще в каком-то 14 году сколько же было 900 рублей, сейчас наверное уже больше 900 рублей на ужин вполне себе неплохо то есть рестораны под боком, можно заказать Яндекс Еду, allowance у тебя есть, и как бы с едой все будет неплохо. Даже говорят, что в McKinsey есть такой термин McKinsey 5, это 5 килограмм, которые ты набираешь за первый месяц, пока там работаешь, потому что много ешь и мало двигаешься. У меня, кстати, по-другому было, у меня почему-то было McKinsey minus 5, я скорее наоборот скинул, потому что не занимался спортом. Но, тем не менее, большинство вроде как на еду не жалуются. Так, дальше смотрим. Как думаешь, лучше сделать мастерс на Data Science или учить самому и решать как? А, ну это такой знаменитый холиварный вопрос. А, смотри, тут его нужно рассмотреть с нескольких точек зрения, наверное. А, с трех я бы хотя бы рассмотрел. С навыков, которые ты получаешь… С формальной корочкой, которую ты получаешь, и с каких-то дополнительных вещей, которые ты получаешь э, на мастерс. Ну и, и четвертое, наверное, деньги. По деньгам мастерс, конечно, проигрывает, потому что там, скорее всего, придется заплатить и немало. И два года это все ботать. По э, корочке мастерс сильно выигрывает. С мастерс ты сможешь, например, остаться работать в Америке, если это мастерс в Америке хотя бы там визу получить на год еще работать, а потом и легче получить визу будет, чем самоучки без регалий. То есть для иммиграции мастер сильно лучше. С точки зрения знаний непонятно. Кегл, он, наверное, все-таки прокачает чуть ближе к практике, наверное, но не даст низкоуровневые навыки, поскольку ты будешь делать только ровно то, что тебе нужно сейчас для твоих моделей. Но не будешь, например, в математике копаться. А в «Мастерс» ты в математике, наверное, покопаешься поглубже. Ну и плюс, Kaggle вряд ли тебе даст а, какой-то комьюнити. Хотя там тоже есть комьюнити неплохой, тот же ОДС. Но опять же, ты там не так часто видишься вживую с людьми. А на «Мастерс» ты будешь с ними вживую ботать, и связи гораздо крепче будут. То есть, наверное, с точки зрения человеческого капитала «Мастерс» а, полезнее будет. То есть, резюмируя, по деньгам «Мастерс» хуже, по иммиграции, наверное, лучше, по регалиям. По низкоуровневым навыкам, наверное, мастерс тоже будет получше, хотя не уверен. И по комьюнити, если много будешь общаться в мастерс, то мастерс тоже выиграет. А, ну еще по времени проиграет. В общем, смотри, что из этих факторов для тебя важнее, и тогда оптимизируй. Тут у всех лично, у для себя по-своему. Так, дальше. Вы же уже поступили в ШАД, какие-то знания показались бесполезными и не пригодились вообще, что важно при подготовке, а что вторично? Ну, какие знания в ШАДе не пригодились? Да все вроде более-менее пригодилось, плюс я еще учусь в ШАДе не так долго. Что понадобится в жизни потом из того, что нужно было для ШАДы и что выучил в ШАДе, не знаю. Но опять же, тут много навыков, которые прокачивают мозг а они а, напрямую пользуются. И некоторые возможности на их напрямую используются. Что касается подготовки к шаду, то мне кажется, что матан не сильно важен. Линал очень важен. А, алгоритмы важны, хотя они простые. А, тервер важен. То есть, наверное, из всего я бы диаприоритизировал матанализ, а все остальное важно. Линал вообще клевая штука, потому что она достаточно легко учиться и при этом потом имеет большой вес. Там тервер, если его не знали, его, наверное, учить потяжелее, но он круто заходит. А алгоритмы, там просто несложные алгоритмы спрашиваются. Поэтому, если у вас хоть какой-то был бэкграунд в олимпиадном программировании, вам просто будет сильно проще. Так, Где можно научиться парсингу данных сайтов по Python? Вот на этой специализации на Coursera, про которую я говорил. Uh, называется она Python for Everybody тон для всех так что начать изучать студенты первого курса чтобы углубиться в машинное обучение и анализ данных э -э специализацию на курсере машинное обучение и анализ данных от э -э яндекс .МФТИ. так сильно ли изменилась программа в Шаде по сравнению с концом двухтысячных когда email и ael стали мейнстримом не знаю кажется это вопрос не ко мне нужно посмотреть на того кто тогда учился это не знаю вот Пойдете в Шат, там спросите, наверное, у Алисы, она точно расскажет. Либо сможете спросить это на неоткрытых дверей 14 апреля. Я просто не знаю, я не шарю. Так, твой брат программист. Вы учились вместе? Нет, мы с братом не учились, брат учился на мехмате. Побеждал ли он в Олимпиадах? Да, он был чемпионом мира по программированию среди школьников, а среди студентов, по-моему, у него тоже золото было командное, но не абсолютно первое. Uh, так, не спрашивал так, так, так. не спрашивал, почему Сибран предпочел Китай и США? А, понятно, потому что там быстрее все uh, растет. Там больше конкуренции, там более такая среда, где ты либо выжил, либо умер. В США все как-то поменьше и все больше регулируется, наверное. Про это стоит посмотреть книгу A.I. Superpowers». Uh, загуглите, очень крутая книга, я ее следующую буду читать. Я сейчас читаю Guns, Germs and Steel, вот когда я ее дочитаю, я буду читать Super Superpowers, про нее рассказывался Бранд в ноябре. Очень крутая, очень советую. И там как раз будет рассказано про Китай. Так. Не хочешь сделать интервью с братом? Хочу, но брат пока недоступен там по ряду причин личных. Uh, так вообще хочу, да, с ним было бы интересно. Хочу взять серию курсов в универе, а в одно и то же время курс по базам данных, SQL и что-то вроде регрессионного анализа. Что ценнее для стартующего DS с точки зрения устройства на первую позицию? Пройти специализацию на Курсере по машинному обучению. Этого будет вполне достаточно. Много курсов не нужно брать. Когда что-то будет не хватать, поймешь. Если ты не идешь в магистратуру, лучший способ пройти специализацию на Курсере, а потом на Кегле поботать, а потом рассылать свое резюме. Терпеть отказы, и в итоге кто-то согласится взять. Кажется, не нужно брать супер много курсов на Курсере. Так, сколько длится вся учеба в ШАДе? Вся учеба в ШАДе длится два года. Ну, либо еще с Академами, если уходишь, то тогда получается, наверное, подольше. Но номинально 2. Стоит ли учить продвинутую работу с Linux, в частности, с Vim, или сидеть на IDE? Дает ли первое какое-то преимущество? Ну, продвинутая работа с Linux — это типа продвинутая работа с, этой, с Bash. Ну, а, не знаю, я сижу на IDE, мне сильно проще. А, вот, например, сейчас я пользуюсь каким-то... Ну, для Python вот, я пользуюсь Atom, например. А, тот же плюсы, плюсы, чем у меня было? Плюсы у меня был Cileon, например. А, там, соответственно, командная строка Bash не сильно нужен. То есть, ну, мне кажется, продвинутая работа с Linux это не очень сложная штука. Ее как бы заботать вполне себе несложно. Но ей не нужно ботать отдельно, опять же, если в речи про шат или про работу. На работе быстро это все освоишь. Это не какой-то отдельный супер-мега-язык. Bash это, это, конечно, язык, но там сильно проще, чем плюсы или там, питон. Поэтому... Ну, плюсы, многие вещи можно загуглить. Вот Ты не понимаешь, как тебе вызвать какую-то команду в баше? Берешь и гуглишь, и прям сразу тебе скажут. Поэтому не думаю, что с ней, с бэшем, с Linux может быть какая-то проблема. Так. О, у -ху! мы отстрелялись. Ну что, есть еще какие-нибудь вопросы? А, давайте 30 секунд, если есть, то я с радостью расскажу. Если нет, то... то как. Давай, до свидания. Как в той песне. Так. А, да, пока еще все смотрите, напоминаю, лайк, сабскрайб, <laughs> все дела. А, вроде вопросов нет. А, нет, вот есть вопрос. Так, Олег пишет. Знаешь ли, переходы из МФСГ-маркетинга и продажи в ИТ-компании? И сколько, насколько это реально? Спасибо. Ну, слушай, на менеджерские позиции кажется реально. Почему бы и нет? Сходу примеров я, наверное, не назову, но просто я не так много знаю траекторий людей кто в эти компании переходил. Но я не вижу никакой проблемы с этим. Кажется вполне себе э, реализуемо. Опять же, походить вон на те же слеты э, аналитиков, менеджеров и тому подобное в IT компаниях, познакомиться там и это потом использовать. Так, дальше. шата до диплом лице... лицензиата или просто ментальная очивка? В чем прикол? Кому что? Кому диплом нужен? Не знаю. Вообще диплом шадо котируется, если вы куда-то устраиваетесь на работу. Кому-то, наверное, это ачивка будет. Кому как. Кому-то он вообще не нужен. Дип диплом сам не сильно... То есть, это диплом не магистрский, конечно, но при этом Порошат знают. Если будете устраиваться в Google, Facebook, это будет полезно. Но для визы это не поможет. Так. Product development или engineering development? А это что такое? Это я не отвечу, наверное. Поскольку не очень понимаю, что такое product дев и инжиниринг дев. Типа, разработка продукта, разработка инженерной части, наверное. Ну, кому что? Опять же, зачем будущее, и затем и с другим. Что интересней? Не знаю, мне, наверное, продукт интересней. Но инжиниринг тоже очень клевая штука. Какие планы по контенту на 2019 год? Планы по контенту. Три вещи, наверное. Во-первых, интервью. У меня есть еще в рукаве несколько клевых ребят, кого хочу позвать, и дальше, наверное, поактивнее буду звать. Первое. Второе – это хочу снять несколько полезных видео про профессии будущих, где я сделаю ресерч некоторые, и его расскажу. То есть это не просто будет ответы на вопросы на основе там того, что я где-то слышал, а скорее уже проработанный какой-то материал, который вам будет полезен. И третье – это материалы по нашим курсам. То есть, например, когда мы запускаем новый курс по бизнес-аналитике, у нас там будут какие-то материалы дополнительные по бизнес-аналитике. Запускаем новый курс там по математике расширенный, там мы добавим математику запускаем там по, я не знаю, продуктовой аналитики там тоже будут какие-то дополнительные материалы. То есть материалы будут нишевые по каждой теме, которую мы дополнительно будем делать. А, ну и четвертое направление, конечно, это Office Hours, которые я очень люблю, потому что могу с вами пообщаться. Они тоже будут, они будут примерно раз в месяц, чтобы что-то полезное обсудить, искать и все прочее. Так, ну все, кажется, вопросов больше нет. Спасибо, ребят. А, нет, есть вопрос. Лев пишет. Так, на каких темах стоит сфокусироваться, чтобы пройти порог письменного экзамена в ШАТ? Линал, uh, алгоритмы, тервер. Ну, Матан. Неплохо было бы. По Матану тоже будут вопросы, но там, по-моему, один вопрос. Меньше. А вот это сильно больше. Так, стек технологий для начинающего дата сайентиста Афика узнает. Начните с Питона. Питон, SQL... Uh... Может быть, MongoDB. Ну, либо просто хватит на самом деле работать с пандасом в питоне. И потом всякие штуки для обучения сеток. Про них я пока не сильно знаю, и поэтому тут ничего сказать не могу. Когда изучу получше deep learning, смогу рассказать, что там поводит. Так, ждем ссылку на курсера. Так, будет. А в ШАДе есть какая-нибудь научная работа или только лекции практика? Есть научная работа на одном направлении как же она называется не вспомню но ну, в общем не мое там да в основном практика и лекции да у меня практика и лекции так ну все всем спасибо ребят встречаемся с вами через месяц ну и а некоторые видео будут раньше так что до да, связи